Ну что, эфисерк, мне Симон позвонил и сказал, что ему стыдновато, что он вот так вот дешево оценил наши услуги. И он решил нам подогнать вот эту тачку. Как тебя на кстати? Классно, она классно, классно. Смотри, какой кожаный салон. Ага, еще какой кожаный салон. Ли ты Ну и крыши. крыша. Да. Слушай, ну собственно говоря, я предлагаю нам что сделать? повезешь Окей. да Переодеться. до да, переодеться ну и еще один сюрприз он мне сказал уже непосредственно во время того как я получал эту тачку он сказал что мы можем купить любую тачку э, в э, legendary motorsport со скидочкой да и в принципе получить от нее удовольствие хм. ну погнали сначала в магазин я думаю оттуда уже Давай, говори, -то. куда поворачивать. Чё-то я на карте не вижу, что есть какие-то магазы, ну... странные. Конечно, а самый ближайший, нет, самый ближайший сразу направо. А вот он вижу теперь. Да, да, да, да, да. Вообще просто зашибись. А ты хочешь так проехать? Не разбей ее только, не разбей, но только дали нам эту тачку. Все, окей. Все, приехали. Отлично. Замечательно. Сабу... Так. Урбан. Ну я, прежде чем переодеваться, все-таки закажу себе тачечку. Я уже себе одну такую присмотрел, прикольненькую тачку. Давай, Теперь, давай. Я скажу, что это за тачка, потому что я хочу, чтобы мы с тобой погонялись. Ты же у нас скоро уезжаешь. Mm -hmm. Давай-ка я вот тоже давай. интересненькую возьму. Собственно говоря, тачка более-менее проверенная и очень классная. заказ закажешь хм, Куда ну, ее поставить? Я думаю, ну, я себе в мастерскую поставлю, там вызову уже противеньгую, где угодно. Я в ночной Благо механик забросил. работает. Так. так что у нас тут есть? Что у нас тут есть? Я думаю, нужно начать со штанищик. Mm, а да, я тут? не обязательно. Я что-нибудь хочу что-нибудь прикольненькое. Походу, тута, да? Брюки есть. Ну где-то там, да. Так, особо... Клубы, не хочу я клубы. Но логотипа производителя не хочу. Хм. О, есть такая штучка интересненькая. Give me a shout, if you have a Ищу что-нибудь поярче. Ну-ка, есть. Ага. Ну я прям вообще яркое буду брать. Oh. Hmm. Hmm. Ну, в принципе мне вот эта штучка даже очень нравится ее я и приобрету отлично слишком много кормашков так ох ты шьё я уже вижу что ты там одеваешь я пытаюсь что-нибудь этот да я вот тоже хочу подобрать что-нибудь интересненькое. Яркое, но что то пока что то, что нашел. Вот оно. И все. Да, слабовато. М -м -м. Брюки команды. На самом деле мне тоже тут не особо много чего подходит. Чем вообще ни хрена ничего не подходит. Штаны, кютюр. Может, какие-нибудь джинсы уже взять тогда и не парятся? Битва на арене. Че тут знаешь, штаны? Битва на арене некоторые похожи на грабительские. Тогда мощные такие штаны. Ну Да-да-да, я помню, я помню. Мы с тобой тогда одевались, насколько я помню, на одно дело. Так. так. Ладно. Значит, пускай Возьму будут такие джинсы яркие. Джинсы со Тогда. О, отлично. Моя тачка уже на месте. Так, Джаки. может, еще что есть интересненькое? Куртки, жилеты... Куртки. Жилеты Надо, я надо сюда не могу. Да, жилеты я не могу сюда. А что я могу сюда вообще надеть? Серьезно, ничего, что ли? Хм. Да, как-то не очень Особый верх DJ Эх, uh -huh. что-то вообще ярко Ничего не видать Так, ну это не то Это не то Все не то да, видимо, мне ничего не надеть вместе с этой рубашкой. Окей. Кино. Так. Чего у нас тут предметы? еще есть? О, обувь. Я, кстати, знаю, что я себе хочу взять. Вопрос только, найду я их или нет. Хм... Hmm. О, вроде нашел. Это, это хорошо. Ты... пока атакую. Сейчас, возможно, что-нибудь найдем интересное. О, -о, -о. Mm -hmm. неплохо смотрится. Поставим. Даже не знаю, что взять. Вот ты. И... Давно тут, кстати, котов этих <сих> добавляли. чё то я их. Не, не знаю. Видал. Футболки с котами. О, вот эти возьму, короче. Хотя не-не-не-не-не. А есть что-нибудь поинтереснее? Кле Может черные тогда взять. Ты М -м, белые как-то не очень. И ботиночки ну вот я как раз ботинки сейчас осматриваю и, и как черт мне все это не очень так. понятно кеды нет парусиновая обувь да есть такая короче вот такие я возьму отличные кроссы кеды или что там mm. так очочки очечки. какие очочки М -м -м, даже не знаю какие очочки мне одеть мокасины явно не то сайдеры какие-то mm. кроссы слишком как-то хотя ну плохо смотрятся желтые может быть их Ну-ка возьмем, посмотрим. Короче, дело я чучки. Неплохие наши. А где тут у нас аксессуары? Вопрос. Желтые, синие. А здесь? Вот они аксессуары. Хм. Че можно тут надеть? That's a good price. Animal. Кроссовки Animal. Ты. Ладно, возьмем. Чтобы мне взять такого, нужно стильно, модно, молодежно. Во. Ты. Ну, слушай, наверное, в принципе все. может есть только цепь диксона тут есть О -о -о -о. думаю мне шарф к лицу будет Не не да, очень мне это нравится Let me know if I can your for you. хотя не немножко добавим смеха Не. Yeah. Не. Nee. Все. Я, собственно говоря, уже готов. Желтый спорт. Че ты там? Нифига, ты приоделся. Я добавил смеха. Да? Во что? Слушай, подожди. Чем? Чего? Ну-ка, ну-ка. Хотел спросить, чем? Часами? Нет, не часами. Боже, я вижу. А ты уверен, что она подходит к этому костюму? с тобой одинакового цвета почти. Елы-палый, без густой. Что это такое? А почему вы не посмеялись? Слушай, по-моему, мы с тобой работать умеем, а вот отдыхать никак. Согласись. Как мы с тобой странно оделись. Очень даже странно. Ну ладно, фиг с ним. Ну почему минимализм и бабочка? Ну да. Как доктор прописал. Тут даже а, посмеялись. Да-да-да. Так, ну что, я предлагаю тебе спускаться вниз по улице без машины. Угу. И заказывать свою, а я пойду вверх. И, собственно говоря, буду заказывать уже свою непосредственно тачечку. Так, дядя Мех... Давай, работай. Так, я сюда дойду. О, отлично, могу заказывать. Когда я приеду, ты удивишься. Я уверен, ну, I'll I'll go, ну, -ка, ну -ка. Вроде то нашёл, но не знаю, оно ну, не оно, ну, сейчас глянем. <laughs> <laughs> У тебя так много тачек, да? <laughs> да. Это оно, но почему оно так называется? Ладно вот потому что так называется. Знаешь, кто, кто обзывается, тот сам так называется, как говорится. Так, слушай, ну я уже в мастерскую приехал, так что... пожалуй я думаю, поеду, Маш, что -то мне договаться. тоже туда. Тоже туда? Да, потом мы такие хова вместе, выходим и... Ну, вместе мы точно не Так. ну я погнал общем, тогда чем им давать. Я в пути и. А ты в пути в тот же Лос-Сантос, да? Угу. Mm -hmm. Странно у меня, почему-то реально карта не отображается mm -hmm. эти точки. Мой GPS. Ну, поломан. Ну, ты когда едешь, ты мне скажи. Тогда вместе начнем. Тюнировать. Я доехал, заезжаю в Гуражик. What can the best in LS do for you? В общем, погнали мы тюнить нашу Растон. Значит, броня у него, естественно, изначально нет, мы ее воткнем. Uh, тормозики максимальные, гоночные ставим Бампер передний, давайте посмотрим, что у нас тут есть По-моему, самый первый вообще огонь выглядит по сравнению со вторым гоночным Есть еще увеличенный, что-то как-то нет Есть антисер uh, и есть вот такой Velocean Velocious, даже я бы так сказал. Блин, но ну первый реально как-то огненно смотрится прям. На самом деле, блин, я не буду передний бампер, можно сказать, никогда видеть, только на превьюхах. Вот, стандартный бампер у нее тоже очень-очень классно выглядит. Смотрите, есть карбоновый задний, то есть как-то какой-то спойлер из ниоткуда торчит. Диффузор доп. цвета. Как-то нет. Есть еще Таннер. Вот такой вот. И с прорезями. Блин, вот... Смотрите. У нас все-таки стандартный намного лучше. Ну, с моей точки зрения, мне больше нравится. Значит, э, что у нас? Бампера мы пропустили. Двигатель. Значит, тут максимальный ставим. Ускорение у нас, соответственно, вылезет. Прям вообще-вообще. Здесь у нас глушаки, значит, стандартные вот так выглядят. Далее у нас сдвоенный поднятый титан. Есть двойной глуш, хром и хром. Глушитель просто один, да? Ну и тут еще вот такой сдвоенный титановый. Эм, не знаю прям чего Он тут прям такой крутой, не крутой Но по-моему вот Один большой, что-то мне больше нравится Хотя и вот эти неплохие И вот тут я, конечно, застреваю Лучше поставить два Будет поинтереснее на эту штуку смотреть Взрывчатка ее не нужно Капот, значит, стандартный Заказной Давайте посмотрим Стандарт, конечно, не будем оставлять, что-нибудь поставим. Заказной с двойным забором воздуха. Есть с воздухозаборником и низкий воздухозаборник. К примеру, если мы будем ехать вот так вот, то нам будет лучше смотреть на какой из них. Наверное, вот это будет интереснее выглядеть. Или вот этот. Ставим этот. Sharp. Так, дальше клаксон. Пропускаем фары. Значит, ксенон. И наборы у нас по всему периметру. Цвет. Ну, поскольку желтый, давайте в желтых тонах, тонах Вагнера все это сделаем. Так, черный, розовый пони, красный, оранжевый. Золотой дождь. Здесь дальше мы долбим. Краш, ля, -ля Все эта фигня. Так, и... Украсочка. Значит, основной цвет у нас... Явно не хром. Хе-хе-хе. Классика, значит, у нас есть. Банда есть. Матовый металлик. Металл. Металл. Что-то... Видите, не дают нам золото, Чуть-чуть. Чуть-чуть не хватает. До золота нам целого левела. Так, металлик, значит, да. Ну, значит, сам... ставим желтенький. Где он у нас? Он тут куричневый. Хотя тоже, смотрите, к футболочке так неплохо. Ладно, давайте все-таки найдем желтенький. Есть просто желтый гоночный и желтый деф. Но вот этот что-то поинтереснее, мне кажется, смотрится. Перламутру добавим тут какой-нибудь оранжевый... <с language> оранжевый. Тут, блин. Лосось его розовый. Смотрите, как сверкать начал сразу. Что-то вообще пипец. Давайте его поставим. Так, ну и. Доп-цвет, значит, он у нас желтый тут какой-то, да? Мы можем хром воткнуть. Это что у нас покрасится? Задний бамперок только и все, что ли. то как-то не ахтим. Так, а если мы матовый какой-нибудь долбанем? И тут, к примеру, какой-нибудь такой... Светло-голубой, блин, нету его почему-то. Очень жаль. Значит, берем металлик. И какой-нибудь... Так, по-моему, он снизу там будет, да? Сейчас найдем коричневый шоколадный. О, светло-синий. Что-то с моей футболочкой похожее. Морской синий. Светло-синий. И бьем. Хм. Не дает нам больше ничем бить. Ладно, окей, оставляем так. Далее каркас. Хо-хо-хоу. Хо-хоу. Реально. Ха -ха. Каркасы безопасности. Блин, как они жестко выглядят, а. Блин. Ха -ха -ха. Ну что, давайте поставим, наверное, поугараем немножко. Пусть будет так, продать. Пороги, значит, у нас низкие. Карбоновые, потом гоночные карбоновые. Опять же, поднятые карбоновые. GT карбоновые. И с прорезями. Но с прорезями, по-моему, интереснее всего выглядит. Если я не прав, обязательно пишите об этом в комментариях. С плитер. Смотрим. Передняя вот фигнюшка. Скругленный карбон. Стандартный. Э, с врезками. Такими небольшими. Заостренный карбоновый и угловатый карбон. Ну пусть будет вот этот. Если честно, особо тоже я это ничего не увижу. Посмотрим. Так, спойлерок. Значит, нету либо вот стандартный крыло основного цвета, далее идет низкий спойлер, GT Wing, гоночное крыло и поднятый. Вот либо гоночное, либо либо поднятый, но я выберу гоночный, потому что тут он подкрашен немножко. Трансмиссия максимальная, ставим турбонаддув в. Такая же ерундень колесики давайте шины дизайн нельзя пулистойкость точно в окнём дым желтый хочу желтый дым и значит колеса мы поскольку поедем куда-нибудь наверное в горы Поставим, пожалуй, внедорожник или вездеход. Давайте посмотрим, что у нас тут есть на выбор. Так. На выбор очень много, на самом деле. Давайте какие-нибудь вот такие интересные Now воткнем. И к ним долбанем цвет колес. Так, черный. А вот он, да. Серо-синий, ультрамарин, светло-голубой. Так, в этой стилистике. Ну и шины атомиковские. Отлично. Так, ну это все, что можно сделать. Ну что, где наш офицер то а? Вот он Ух я. ты. Ух ты, ты шо сделал со своей тачкой? Что такое? Ну, во-первых, как я вижу, мы оба с тобой выбрали родстера, да? Да. Только я выбрал классику родстеров и тайп, а ты выбрал... А ты выбрал? Ну-ка, дай-ка глянуть, что это вообще такое? Это у нас такая штука... Блин, как же она называется? Да, я уже забыл. Но штука прикольная. Называется... Нет, как она? Тут Raston. называется, я помню. Это Растан от компании Хинджак. Да, но вот какая она на самом деле, и с какой модели была взята, я уже забыл. Слушай, ну, раз такое дело, Лазурный берег у нас недалеко. И тачки у нас, в принципе, замечательные. Можем прямо отсюда... Сгонять до твоего вертолета, Оу. который тебя ждет. Давай отправимся туда. Полетели. Собственно говоря, у нас чили Ну и погнали тогда на счет 3. Ты так все-таки на чили от. Ну вот так там же вертолет стоит. Хм. У тебя там вертолет стоит? Ты же сам метку ставил. Давай, блядь. Да, он там стоит. Ну, погнали тогда. 3, 2, 1. Полетели. Я все-таки вырвался вперед. И, да вот давайте кани, а, эфисер. Так, так, так, так, так. Ясно. Вот, вот, в всем ты такой. Находчивость, находчивость. Это не находчивость, это крысятничество. В повороты что-то не особо я захожу. Ну-ка, ну ну-ка, Сейчас я тебе в поворот зайду. Так. Не, давай я тебя подожду. Потому что у нас по серпантину. А чё Всё, мне ждать? У нас гонка. О, ни хрена меня занесло. Капец как. Ехай давай вперед! Так. Чё? по горам съездить, да? Она вообще не вошла в поворот. Я не знаю, у тебя там твои настройки. Ты... Сам выбрал тачку. Вау! Я, кажется, тот... Боже, не вписался! Дай развернусь. погнали. Вот ты избил мою тачку, козел. Что у нас превратилось... Там можно выпрыгивать, я смотрю. Ужас. Жесть какая! Как ты поедешь потом? Господи Боже! Я ты уже... решил и... эту тачку убить, да? Я и ей сразу же искупаюсь. Ой-ой-ой! А я вписался, отлично, мне нравится. Так. тачки, встречка! Боже, встречка! Какая огромная встречка! Была у меня классная тачка, а стала побитая. Хм. Так. Но я пока лечу в лидерах. Ох, Охохохо. ой яй осторожней со встречкой, ФСР предупреждает. Да я сразу. вижу, что тут. Но, благо, теперь у нас более-менее прямой участок был недолго. Хм. И теперь мы вылетаем, собственно говоря, на мост. Воу-воу-воу, да что ж такое-то, господи? Как ее носить. Я, я, яй, -яй, -яй, -яй, -яй. ребята тоже хотят. Вот, понимаешь, у нас тачки для настроения, а мы на них устроили дикий уличный гон. Меня, кстати, занесло. Ай-яй-яй. А ты да. вписался в внедорожник, да? А там две тачки были, они не дали мне проехать. Вау. Так, я держусь пока. Вау, уже не держусь. Уже не держусь. Держись. Все, обратно держусь. Да что ты творишь, ты господи боже, ты бешеный или как? Заборчики. Ой, блин, а они, кстати, это. Я, буксую, буксую, но. Ты мне скажи, как ты на Чиллер будешь забираться с такой-то управляемостью, такой-то скоростью? Не знаю, через такую-то мать <свист> видимо так <свист> по-другому никак боже мой у меня управляемость я тебе скажу не лучше надо было внедорожные колеса ставить Так, пробуем пробуем пробуем нагнать дело О -о -о. тут у нас еще будут встречать всякие разные бандюганы. так что готовься <свист> Так. А тут у нас метка упала. Окей. Ну это вот так всегда. Что ж такое-то? А? Туннель? Фесергот тоже придется метку ставить обратно на вертолет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ты куда поехал, скажи мне? Нам наверх Все, же Верно, ехали. я поехал. Я разворачивался. Боже мой, какой кошмар. Там был труп. Да, бывает. Но это не мой. Я забираюсь со всей скоростью. Но какую могу себе позволить? Да. Иначе вылечу нафиг. Аккуратно. Воу, воу, воу, воу. Тихо, тихо. Блин, как же её тут подэтывает, поднашивает. Да знаешь, у меня та же самая проблема. Я себе подвеску занизил хм. представляешь в итоге какая-то гладильная доска блин она а и у меня управляется как гладильная доска этим не было подвесочки почему-то так боже блин. мой боже мой темноласток так -хо -хо -хо -хо. давай давай газу газуй, газуй. у меня же ускорение лучше Управляемость хуже, но ускорение лучше. Поэтому я могу компенсировать скоростью поворота. Так. И, И ухожу от Эмиссерга не... в отрыв. <связь> Держись! <связь> ты еще упади. Она... Она у меня не хочет вверх. Да ты что, правда? Реально. А что делать? Ну-ка давай, давай еще. раз попытка. Взгляну есть <связь> вершина мне покурилась но мне вершина чили ада покорилась уже прям совсем я тебе хочу так сказать потому что я уже тут я на финале боже мой oh, правда oh, я oh, уже не люблю свою машину спасибо ФСР, за это. <связь> <связь> так посмотрим что тебе за вертолет все-таки дали нифига себе Тебе воланту сдали? Неплохо, неплохо. Хочу тебе сказать. Дорогой вертолетик. Так, ты у нас где вообще? Я тут на подъезде. Мистер Дефисьер. Собираю все заборы. Ну, посмотрим на мистера. Ты Дефи... а, уже здесь? Да-да-да. Давай, устроим тебе. Финиш! смотри, какой тебе вертик дали. О-о-о-о. Давай по этому по фейерверку. Вау отлично. Ну что, офицер, пора нам с тобой попрощаться на некоторое время. Ты у нас все-таки уезжаешь. Да. Улетаешь на вот этом вертолетике. Эх. Вот, когда встретимся, не знаю, но надеюсь, что в скором времени ты все-таки вернешься. А пока, видимо, нас ждут разные дороги. И разные пути. Ну да что ж... Увидимся в ближайшее время уже. Ну, будем надеяться, что увидимся в ближайшее время. И ты закончишь все свои дела быстро.